Всем привет! С вами Елена Цыганок, ваш тревел ревизор, инспектирую Кипр сейчас, ну а также я руководитель агентства Турбанжур. Со многими из вас знакомы. Вот, ну, с кем были не знакомы, с тем уже и познакомились, с теми познакомились. И я на неделю поехала инспектировать это направление Потому что много было вопросов Целый год для нас Кипр был закрыт И вот он открылся И сегодня расскажу вам все особенности Что вас ждут в отелях Что нужно по тестам Какие есть ограничения Каких нет ограничений, Потому что много слухов сейчас есть Все будет сегодня Так что оставайтесь никуда Не переключайтесь, кому это интересно Я кстати на Кипре была вот буквально в двадцатом году перед тем, как закрыв... Ну, не перед тем, вот в двадцатом году, в конце февраля, в начале марта, вот когда... Я прилетела и буквально там через две недели уже закрывались границы. Вот поэтому с особой любовью сюда возвращалась, вот с особым интересом. Проехали мы все курорты и будет еще много видео и эфиров по поводу отелей, по поводу курорта. А сегодня именно те особенности, которые в принципе в целом ждут сейчас. Вот кто планирует на майские праздники, на май месяц, ну и как бы дальше на лето 2021. Всем привет, кто присоединяется, рада вас видеть. Если будут какие-то вопросы, обязательно их пишите. Но я себе прям подготовила тут целый списочек всего того, что спрашивали меня до этого и коллеги, и клиенты, и подписчики. В общем-то, все сегодня расскажу. Ну, а начать, кстати, хочу с погоды, потому что это такой тоже важный момент. Я думаю, что увидите, насколько солнечно и здорово сейчас. Ну, за период времени, вот недельку, когда мы были... Была погода Вот сейчас 28 градусов Было 22-25 градусов Ну вот, кстати, когда было 22 градуса Даже это не ощущалось То есть довольно-таки жарко Все равно мы были в футболках, майках То есть, в принципе, тепло Ну не ощущалось, я имею в виду, что это не холодно 22 градуса А температура воды тоже пока еще переменчиво, вот было и 18, и 19, вчера было ощущение, что она была даже более 20 градусов, сегодня немного прохладнее, то есть, ну вот начало сезона, с каждым днем становится все жарче и теплее, Но ну, на данный момент вот так. Купаются в бассейнах, есть бассейны с подогревом, купаются в море, вот много бы очень было в Протарасе и в Вайнапе на пляже, мы увидели отдыхающих, вот сейчас я в отеле вот нахожусь, тоже купаются в море, я бы, кстати, тоже хотела бы, вот, но а, пока вот же хочу вам все успеть рассказать и тоже побежать еще на пляж. А, так, теперь хотела бы вернуться к условиям, какие вот нужно сдавать тесты, то есть, да, какие условия, чтобы полететь на Кипр. Нужно сдать тест перед вылетом в Украине за 72 часа до того, как вы прилетите на Кипр. Конечно же, чтобы тест был негативный, чтобы он был на английском языке. Дальше получается нужно зарегистрировать, вот, получить посадочные талоны, это зарегистрировать онлайн себя на рейсе, когда это уже будет доступно обедом. И я рекомендую это сделать первое, потому что нужно зарегистрироваться потом еще в системе, которую придумал Кипр, Cypress Flypass. Что это означает? Ну вот, как многие из вас, да, ездили там уже в Турцию, в Египет, когда мы заполняем или миграционные э, карточки, там, карты здоровья. То здесь это все делается заранее в электронном виде. Все привязывается к вашим фамилии, имя, паспорту э, и номеру телефона. Я еще отдельно сделаю как бы видео по приезду, как там это все нужно сделать. Ну, в принципе, сложного ничего нет. Самая главная ваша информация. Вот, и все, и лететь на Кипр. А, ну, конечно же, перед этим забронировать тур в турбонжур на Кипр. Когда вы прилетаете, вас привозят, получается, в такую, как бы, как, ну, лабораторию, которая на территории аэропорта находится. Я вот знаю, что вначале было, как бы, очереди были, и ну, как бы, могло быть как-то так быстро, но вот пока только открылся Кипр. То сейчас вы прилетели даже с нами, один или еще было, и довольно-таки быстро все прошло. Вроде казалось, людей много, но за счет того, что в лаборатории там работало на каждом этапе 7, а то и 10 человек, то все быстренько э, все сделали. По прилету нужно сделать тест, еще один, э, стоит это 30 евро. Э, ну, кто-то, возможно, скажет, ну, что это такое, как бы два раза. Ну, тесты у нас бывают разные, к сожалению, Кипр очень беспокоится, Вам такой дается корешочек, и должен прийти должен прийти результат в течение трех часов, обещает в виде смс-сообщения. Честно говоря, нам пришел он уже в 10 вечера. Вот прилетели мы в час или в два часа дня где-то, ну, пока там сдали это все, ну, вот пришел в час, порядка в 10 вечера. Но тоже там есть такая ссылочка специально, где вы можете получить информацию ранее, введя свой номер телефона. Дальше ходили слухи о том, что что ну, как бы нужно отправлять только смс ки вот за пределы отеля не выйдешь, что есть вот какая там в целом ситуация мы застали вот еще немного до 26 числа были на выходных и уже после 26 И это можно только до 9, до, 8, до 9 вечера. Но вот что важно, нужно разделять все-таки местных жителей и отдыхающих. Для туристов тоже действует правило, что можно выходить за пределы отеля до 9 вечера. При этом выдается, можно взять на ресепшене, я специально взяла вот такую вот форму. Это не только сейчас, это в принципе в дальнейшем. Ну, по крайней мере, 10 мая, а и дальше, где указываются ваши данные, получат тот, фамилия, имя, паспорт, тот, из какого вы отеля. И с этим вы можете гулять. без таверн, без там, вечерней какой-то ночной жизни на набережных немного, не такой вот, но тем не менее у вас есть рестораны, которые работают на территории отеля, есть бассейн, есть пляж, то есть, да, вот вся и в целом как бы если говорить это начало сезона, когда еще не так где-то много людей отдыхает, вот, то все это немного-немного спокойнее так, про формы сказала, конечно, у вас будут мерить температуру в аэропорту, вас будут просить одевать маски, ну, нужно это соблюдать правила, когда вы будете выходить за пределы отеля, в отеле, в таких общественных местах, как ресторан, когда вы накладываете себе еду, а потом уже присаживаетесь уже без маски, если это ресепшн, тоже там нужно одевать маски, ну, конечно же, на пляже, у бассейна это все не нужно. Так, что еще хотела сказать? В целом по работе отелей. Сейчас вот все-таки не все отели еще запустили работу. И многие вот планируют, кто-то вот на майские праздники, кто-то на 17 мая, а кто-то даже откладывает открытие на июнь месяц, потому что много отдыхает на а от плечах и планируется, что они... с работы. 10 мая, то есть, должно возобновиться то, что можно гулять до 11 часов вечера, то, что будет открываться а, открытая часть таверн, да, то, что будут работать уже все сувенирные магазинчики, торговые центры, то есть, в принципе, вот так вот. Кстати, в супермаркете так можно, а, в супермаркете так вот есть таких вот небольших каких-то, ну, или больших, есть какие-то тоже и сувениры, или можно там же принести что-то вкусненькое, именно... А, можно вкусненькое привезти как раз вот и на сувениры тоже, да, или вино, или оливки, или а, рожковый сироп, что там еще, а, сыр халуми, ну, в общем-то, много-много вкусняшек, мне даже кажется, что это самые классные сувениры. Возвращаемся к работе ресторанов. Я говорила о том, что у некоторых может быть по системе лекарств. Но, опять же, это зависит от количества гостей. И действительно, ну просто нет смысла иногда делать прям шведскую линию. Хотя вот чем дальше, тем вот это только, по-моему, в одном отеле у нас так было. Во всех остальных был шведский стол. Вдруг, если вы не на все включено, а на все, все включено, как оказывается, много, где на Кипре тоже уже есть, потому что мы привыкли, что это завтрак, завтрак, ужин, и все включено, тоже много отелей предлагает. вы можете покушать, как в ресторане у отеля, вы можете заказать еду, доставку еды, вы можете что-то купить в супермаркете, в принципе, такие варианты. Про экскурсии еще говорила, туроператоры сейчас организовывают экскурсии как индивидуальные, так и маленькими группами. Дальше, вот, когда мы вот были до, этого, до 26 числа, то в принципе не было ограничений в плане количества человек, то есть ну, полный может быть автобус, вот сколько там группа, да и ну, как бы все работало, все в порядке. Сейчас, конечно, они договариваются, винодельни открываются, там какие-то вот места, которые будете посещать, то есть ну, все будут вас информировать, что, как работать и предлагать. Если не захотите так на экскурсии, вы можете просто выходить на набережную. Общественный транспорт работает, автобусы работают, есть такси, можно взять машину в аренду, поездить там на пляже. Ну, нужно рассчитывать, например, какой-то там монастырь может быть закрыт, да, то есть можно его посмотреть только снаружи. Ну, после 10 мая, сегодня часто будет звучать эта дата, рассчитываем, что все уже будет работать дальше. А, так, что еще хотела сказать, вот тоже может быть вопрос по поводу, а, по поводу, м -м, если вдруг у кого-то выявится положительный тест, это, в принципе, интересует вопрос по всем странам, а, а, и мы сегодня были, когда на инспекции, один из отелей можно было смотреть только внешне, ну, уже как как турагенты, вот, мне же нужно было тоже все проинспектировать, проверить, вот, и мы, конечно же, вышли из автобуса и начали ходить по территории, вот, рассматривать, и к нам быстренько подбежали и сказали, что этот отель карантинный, то есть он выделен под э, туристов, у которых, не дай бог, будет э, выявлен э, вирус, то есть, да, и для тех, кто будет... Э, ну, с ним, например, если это семья, да, вот, у кого-то выявили, то все там будут проходить э, самоизоляцию. Таких отелей будет несколько, по-моему, порядка 300 номеров планируют выделить, ну, то есть, если нужно будет, то будет и больше, ну, я надеюсь, что, как бы, такого даже количества и не нужно будет, потому что Кипр очень-очень беспокоится, то есть, они там часто очень сдают эти тесты все местные жители, работники туризма раз в неделю сдают, ну, то есть, довольно-таки все они в этом плане щепетильно и... Ос ну, так, осознанно, правильно вот к этому всему относится. Э -э отель, это <свеч> была хорошая четверка на берегу моря, там, в принципе, ну, я надеюсь, что вы просто будете отдыхать в вашем отеле, и все будет в порядке. Э -э так, если есть вопросы, я не знаю, правда, может быть, мне не отображаются вопросы, вы там что-то пишете, а мне не видно, потому что я с телефона... Я, по-моему, максимально рассказала то, что хотела. Вот, может, все-таки, конечно, что-то упустила, а то буду следить за трансляцией потом, вот, если вы что-то напишите или кто будет смотреть в записи. В целом, вот мои ощущения, я, я же тоже вот узнала буквально за день, за два дня, то, что уж будет ужесточение, там, то, что что-то будет закрыто. Ну, то, что я вижу по отдыхающим, как бы, какой-то, знаете, там, что что-то не так, чего-то не хватает. Вот я, как бы, ни разу не слышала, в целом люди отдыхают на пляже, выходят там на прогулку или в магазин, это отдыхают у бассейна. И, ну, такая, знаете, здесь, несмотря на то, что, конечно, тоже есть маски, какие-то ограничения, но этого всего так много у нас тоже, а здесь ты на отдыхе как-то это воспринимаешь даже, ну, вот, по-другому. То есть, ну, да, нужно, но ты потом пошел на пляж, какая-то такая перезагрузка. Ну, и плюс сейчас еще, конечно, есть возможность насладиться, ну, как бы таким, не таким активным тусовым насыщенным туристами кипра вот это начало сезона когда вот уже в активный сезон вся айнапа там до да, активная тот же лимассоу набережная много людей там на пафосе на прогулочной набережной вот а сейчас такой как бы больше релакс более, я бы сказала, спокойный отдых, но мне кажется, это отличный формат как раз вот для перезагрузки. Чем дальше будет еще теплее, еще жарче, еще больше отелей будут открываться, поэтому Кипру в этом году будет, чему мы очень рады. Вот, ну а если вас, вы захотите, конечно, забронировать тур, пишите нам, звоните. Мы все каждый день работаем в турбанчур. Вот, Ну и на этом все. Всем пока-пока. А, подождите, не пока-пока, я же вам хотела показать, а, показать, показать, сам бассейн и море, хоть сдалека, ой, тут воробушек улетел, ну вот смотрите, сколько людей, наш отель заполнен на 30%, ну, теперь точно, пока-пока.